Дорогие друзья! Рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловы Партнеры. Только что общалась с нашим подписчиком и он мне рассказал свою историю. Он уже когда-то проходил самостоятельное обучение торгам по банкротству, набил много шишек, потерял 300 тысяч рублей, но тем не менее, все-таки теперь стабильно зарабатывает на торгах по банкротству. И вот теперь он у меня спрашивает. Стоит ли ему самостоятельно пройти обучение по активам госкорпорации, где-то найти бесплатную информацию, пройти весь путь самостоятельно, пусть это будет долго или снова с ошибками, либо все-таки пройти этот путь вместе с тренером, где ему предоставить все шаблоны документов, шаблоны писем, где мы расскажем все тонкости и где вас ожидают подводные камни, а где, наоборот, можно ускориться. Ну, здесь мы с ним немножко пообщались, выводов сделать самостоятельно, я не буду рассказывать какой, но просто передам вам информацию. Друзья, мы прошли этот путь уже очень давно, в торгах мы лидеры, мы занимаемся в этой сфере уже с 2010 года, поэтому могу смело сказать, что те, кто проходит этот путь с нами, проходят его быстро, потому что, как я уже сказала, все шаблоны, все документы, все заявки, чек-листы осмотра объекта, общения с продавцами, абсолютно всю информацию мы вам передаем о том, как найти правильно клиента, о том, как правильно с ним работать, чтобы закрыть сделку быстро, как подстраховать себя, как сделать супер выгодные условия для ваших клиентов, чтобы у вас выстраивался поток, как продать клиенту. Все это мы рассказываем у нас на обучении. Конечно же, вы можете пройти весь этот путь самостоятельно. Мы постоянно записываем. Видео, стараемся делать их полезными, мы рады ответить на ваши вопросы, поэтому если вы понимаете, что у вас нет какой-то финансовой возможности пройти этот путь вместе с нами, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, мы обязательно будем отвечать на них и будем рады вам помочь. Но если вы решили к нам присоединиться, мы вас ждем. Помните, что конкуренция пока сейчас очень низкая и здорово, если вы успеете войти в этот рынок именно сейчас. Кроме того, мы передаем клиентов, мы передаем вам возможность получить от нас финансирование на покупку объектов, чтобы заполонить весь рынок нашими партнерами. Поэтому приходите, успевайте, пока у нас такие возможности открыты. Я буду рада вас видеть, если вы находитесь в любом регионе. Мне не важно, кем вы работали, какой у вас опыт. Работали вы ранее на торгах по банкротству или не работали. Мы вас ждем. Приходите на наши семинары. Это для вас все бесплатно. А самое главное, зарабатывайте на торгах по банкротству. С нами или без нас. Самое главное, идти вперед и достигать своих целей. Чтобы вы были финансово свободные, счастливые люди, проводили время со своей семьей и получали от жизни по максимуму. Всем отличного настроения ставьте класс, подписывайтесь на наш канал и задавайте ваши вопросы. мы будем рады вам помочь. Всем пока!